меня Я думала, это тяжело тяжело Куда? Ну, Это я самом метров до 40, уже руки надо менять. Было за 40 метров до финиша, и Единственное, что мне было страшно, это, может быть, не упасть. Ну, сейчас ноги вот так, ну у нас, говорит, на весь мир еще раз прославляет. Вот, кстати, пакет, ну и рыбкой на Вот это было, конечно, страшно. Давайте мы на вернемся на несколько лет назад, когда произошла эта страшная авария в Германии, которая состояла нашу жизнь на две половины, на 2 эпохи. А, вас возили в комнату для того, чтобы не было такого сильнейшего углевого шока, потому что вы вообще не выжили. Вы помните вот эти первые свои чувства, когда Вы пришли в себя? Помню «Белая палата», «Врачи», «Мама» и «Фраза», По «Старым Новым годом». И тут у меня уже был как раз осадок, как «Старым могут... Новым годом». Ну, в открытии меня было, а тут... Новый вы пропустила, который хотела праздновать с друзьями. Это как-то вас заснуло или это было странно? Или вы поняли, что случилось что страшное? Нет, я знала, что я попала в аварию. Мне просто смело, что я попала в аварию. С вам какие -то. Много. Много. и красочные, и очень реалистичные, как мы с вами разговариваем. Не просто бесплатные сплавные, какие-то. в которых все... Чувства были хранили, боль, осознание, обоняние, то есть все. То есть, если я стояла, сидела на коляске на берегу моря, то я ощущала весь этот дрифт, шум. То есть, уже Женые на рок, милости на но я в машине никогда не передвигалась а есть, Либо на машине, либо на коляске Что это было? Такое предчувствие? Я не знаю, что было на деле. Но так вот получилось Поэтому, когда я проснулась, увидела белую стену в больнице Я это не удивилась Я больше удивилась, что это 13 января спрашивать о том, что случилось И на что это серьезно У меня сразу-то регулировка Ты попала в аварию Я же говорить не могу У меня же... Трубка интеллекта была и сравнение нельзя Даже если захочешь, не сможешь. Хотя я тоже не могла. То есть у меня мысль на букве, я даже не могла раздельно писать. И меня уже видят видит, что я влюсь, что я не могу написать мне. Я говорю, Ира, пиши, хотя бы просто Я по буквам писала слова, я не знаю, там пирог описывает, наверное, художественно защитить не нежели я в тот момент. То, что пришлось пережить Ирине Скворцовой, не приснится и в страшном сне. Множественные переломы. Перебитые нервы, разорванные сосуды. Чтобы девушка не умерла от болевого шока, ее на месяц ввели в искусственную помощь. Две недели она балансировала на грани жизни и смерти. Нарушение кровообращения, гангрена, некроз ткани. Ирине пришлось перенести более 50 операций. Но она справилась со всеми испытаниями. Но вы не сразу узнавали информацию о том, насколько серьезная эта авария, насколько вообще стремились выживете вы или не выживете. Поэтому я до последнего думала, что у нас последний. Я Много. как раз так считала, что 10 год, два года на восстановления, два года до Олимпиады. Я говорю, я а кто вам постепенно говорил мам? А, нет, ну, во-первых, в состоянии, вижу, врачи постоянно перераспределяются, пуска... потому музыкан, что ты не можешь, ты все видишь что-то, а когда э... переехал в реабилитационный центр, то стал, уже ты немножко все, с Олимпиады можно было прощаться. Так что это больше не происходит, что что-то так что судьба распорядилась. Да? Серг, ну возможно другая акция другая. Совершенно много цветов. Интересный жизнь. Да, он учился Здоровье это не делает. Мы приехали из Подмосковья. Мы остановили. Там же люди катаются на коньках. Я безумно жила кататься на коньках. Каждый выходной, каждый день мы выбирали народ, и мы шли на каток по несколько часов. 4-5-6 часов пройдет на коньках. Когда я вижу, что люди здесь катаются, а я уже никогда не стану, конечно, обидно. Другая точка, да, мне ребята зовут, в Москве, опять же, в Москве, я не скажу, куда-нибудь в культу, что, ну, отдохнуть. Танцую, то где не танцуют, а я стою, тоже обидно, потому что я могу это танцевать. Ну, поэтому, ну, вроде мелочи, а не приятно. У вас вернулись люди не тогда, как-то ну, думать, ну, как сказать... Ладно, случилось это, когда, когда вы сказали о том, что вот рассчитывали участвовать в Олимпиаде. То для вас потеря спорта настолько чуть, -чуть не болезненная. Когда я практически сколько уже спортом. Естественно, для меня была Олимпиада выше степени. участвовать на Олимпиаде, поехать, посмотреть рекорд. Я была экспериментальная группа была по Сочи, я в нее чтобы в Сочи приготовиться Естественно, это была высшая моя кстати. Это было и хобби и работа, то есть интерспорт, то есть и круг общения, то есть спорт это было, можно сказать, все. Вся наша жизнь. Да, сборы, да. ну, другого не было. Да, я понимаю, что когда придется закончиться спорт нужно искать себя в другой сфере. Но на тот момент это Олимпиада впереди, думаю, еще долго. Говорю, думаю, тем более, как у нас, обычно, я же, девушка, ну, выйду замуж, рожу детей. Я же думаю, не буду сидеть, но потом вот найду работу, ничего страшного. Все в порядке. А тут, получается, все, ничего, я все, все, чем ты жила, все это просто поставили крест на всю жизнь. И, получается, нужно было... Резко искать новые цели, а это очень вот сложно. Вас поддерживала мама. В тот момент, когда вы были в Германии в клинике, давайте посмотрим, как ваша мама вспоминает те дни. Ну, вот это вот угроза ампутации. Я там неделю по паре где-то была ходила там какой страх еще будет потому что будет там то так может она может не жить возможно для нее это будет очень сильный удар ну у наситравли на колени это очень очень тяжелый такой момент я, почти, как он, как, страшно, жена, я просил только одну знаю, она, и Когда профессор вышел, или, или он вышел такой, рукой, я, я так смотрю встал. подошел и не походу, я так в глаза смотрю бегом, и, да, станет, больше ничего. Я не выдержит, он не взгляд, подошел, говорит, да, А вы знали о том, что есть того, что могут отнять я понимаю Ваше отчаяние того времени и принимаю слез сегодня, но при этом понимаю, что немецкие врачи вообще не верят, что Вы когда-нибудь станете вставать. Они думают, что вы живете лежачим из больных, так сказать, на все оставшиеся. И, и там живые инвалиды стоят. А Вы, по Вашему слову, мне вот это меня спотрясло, Вы сказали, если немножечко не согласилась. И теперь вы предъявляетесь самостоятельно и ведете очень активную жизнь. Откуда вы взяли на это силы? Вот кому-то бы сказали лежать и максимум на коляске. И он бы с этим согласился и выполнял. А вы, я думаю, немало у когда они обнаружили, что вы встали, и вот сейчас вот эту студию вы вот, встали, без помощи шестерей. То есть даже иногда вы можете не пользоваться шестерей. Ну, до пор, <laughs> Я приезжаю. А, нет, ну, во-первых, они мне все-таки не говорили это в лицо, они говорили это психологам, они говорили это маме диагнозы, а мне не говорили я потом уже постепенно как-то так получилось, узнавала информацию. Как это было по первости, вы все-таки рады и поздно вы ее узнали и преодолели эти прогнозы. Но ой, это было очень сложно. На самом деле, когда я узнала в апреле месяце, в центре, когда я один раз упала, уже тогда я поняла, что делаю хуже, чем я думаю. Потому что я понимаю, что я надо ну, да, ездить, я падаю, я падаю, я падаю, я падаю, я падаю да, я и, естественно, я могу сказать, что меня поднимают, есть это показание беспомощности, полный, это ужасно. Плюс больница, когда мы с несчастной уткой, это никому не хочу даже, пожелать. с речением бороться очень долго, инверсирует аномалий, говорю, это ненормально. Говорю, здорово, вы что, балдали, что ли? А я не говорю, никак не буду сходить. Он говорит, Ты куда? Ты вся провода. Я не могу. Я очень долго боролись с этим. помню Мне нельзя было вставать, но мне уже говорили, что вот сейчас, если подписать документы, все врачи, то человек, должны были подписи поставить, что мне можно вставать. Надо ну, попираться налево. И я их неделю на интернете ну что подписи поставили. Там уже Бэн на телевизоре, терапевт, там уже боялся. Первый вопрос был, ну что, подпись поставили. Говорит, ты можешь полежать потом? Нет, а Говорит, нет, нет, я в итоге еще неделю, когда он приходит с улыбкой, я понимаю, что подпись у всех постановь можно. Я говорю, отлично. Мне первый раз разшили просто сеть. Потому что долго время лежать давление, и Я просто сидела, он говорит, все, теперь можно все в руках человеку а ходить. Он такой снег. На следующий день меня взяли подмышки, и мы вот пересадили с кровати в кресло. Потому что я никогда не дабы ощущений, когда показывают по телевизору. Человек два года лежал, тут уже вся встал с кровати и делал первые шаги. Вот и он смог. Вы могли это говорить срачами, потому что я лежала всего лишь полтора месяца, но при этом я на ногу вообще не говорю. То есть у меня такое ощущение, что у меня такой позвоночник, мягкий, я пытаюсь на ногу передать, а она а вообще ничего не держит. То есть ни одна мощная мышца не, не держал, Хотя я лежала спокойно. Вы, вы бы не ломались. Вы не думали о том, что ой, нет, ну и ладно, лучше полюживать. Нет, много какие-то ощущения здесь интересные люди. Нет, только это Потом нужно уже, уже с куночкой ходить. И в итоге я их заделу тем, что сейчас сама и все все А мы там позовем на конференции. Он проживает не совсем. Что уходим, что он не в палату, я так говорит, же, двери. Я только что говорил, Для меня за двери и обратно. Да, да, да, да, да, потому что он, ну, просто сказал, что не работает. не Он Он Он Он Он Он Он вы часто говорите, что вы сильный человек. А вы себя как-то ощущаете? Далее, наедине со всеми. Нет, может быть, я просто простерку, но я тебе не должна и ли вы побеждаете ее в этой драке? Да вы что, что? Не могу, я по-другому по сейчас. очень надо, По-другому. А что, а ты с минусом? Что... это все делалось для организации и... И сел в самолет и понял, что ему просто необходимо поспать хотя бы пару часов. И, наконец, сыграла на Олимпиаде против Канады. Не сборная Советского Союза, не объединенная команда, а именно Россия. Вот только встреча эта состоялась уже слишком рано. В четверть в финале. Мы выиграли ту битву 2-0, но в целом вся Олимпийская хоккейная компания оказалась, если не провалена, то уж скомкана, точно. В финал нельзя играть каждый день. Свой финал мы тогда провели в одной четвертой против Канады на этой как выиграть, очень катастрофический пример, которому надо быть готовым не только физически, но Мы на этих играх в Кулине провели еще две встречи и больше не добили ни разу. Поражение в полуфинале 0-4 и отчет в матче за третье место 0-3. финал фактически Олимпиады, по этому поводу. Финал, без нас, так что, это финал. финал смотрели, то не понятно, где. Честно скажу, что время летит вообще сумасшедшее. И уже прошло много времени, как и Турина, и было 19 лет уже, и, считай, прошло 10 лет уже такое сознательный возраст, и, конечно, понимаешь что то уже летит, это прошло, и мы ничего не выиграли. Турина два чемпионата мира мы с канадцами не пересекались, словно копили силы для будущих баталий. Первая из них произошла в Фетбеке в 2008. Это был один из лучших финалов в истории мирового хоккея. И, на самом деле эмоции были сумасшедшие. И, и до сих пор помню, что это не важно. Но чемпионата мира, в принципе, ты не каждый день тебя попадаешь и, и выигрываешь. Когда приходит, когда проходит какое-то время, ты понимаешь, как, ну, как тяжело добиться. Канадцам удалось собрать в том году очень неплохие сборные. Это были, конечно, не олимпийские варианты составов, но все же очень сручные. Овечкин, Ковальчук, Семин, Радулов, Федоров Кунас Против Гитли, Сен-Луи, наша Кетслова, Саала у Канадцев. Понятное дело, что чемпионат мира Олимпиады это 72 разных турниров, потому что не считаю, что Олимпиады появляются все сильнейшие, а на чемпионат мира принадлежат кто свободен, можно так сказать первого периода мы горим 1-3. После второго 2-4. Снова плохо начинаем, точнее, вновь ничего не можем поделать с канадцами, которые особенно дома просто выжигают все сибиуте. Но тогда в 2008 обвал все-таки удалось остановить. Сериченко 3-4, Гавочук 4-4 и дополнительное время. И здесь то тоже и я приносит нам первое золото чемпионата мира за 15 лет. И это в Овертайме финала против канадцев на их земле. Два говорят, бился. Их всегда помнить легко, да. Хорошо, что так получилось, потому что не просто складывался этот взгляд для меня лично. Хотя было намного легче это все переносить, потому что команда выигрывала, не все игры выиграли. Год спустя в Швейцарии Ковальчук сыграет, наверное, свой лучший, пока что турнир составит сборной. Нет, на сей раз он не забьет в финале. Но он сделает что-то большее, нежели гол в решающей игры. Он один заменит всех лидеров, которые были в команде год назад и сейчас не смогли приехать. В финале Илья из 60 минут чистого времени приведет на эту более 30. У нас тогда мало ребят на дороге поэтому все практически команда была полностью оставлена из ребят, которые здесь играют. И не могут более техников, которые было Игры в том финале против Канады было у нас не так уж и много. Даже итоговый счет 2-1 говорит сам за себя. Это не Квебекский 5-4. Но команда выжила тогда и тебя все, что было. И даже больше. Никто не думал о том, что больно, что тяжело. Александр Радулов, забросивший решающий шайбу в финале, играл на укова довольно серьезный трамп. Ну да, там бы получили еще чуть финале, то есть не полуфинал и финал, но это, как правило, это был конец сезона, и, и когда ты играешь на таком уровне, я понимаешь понимаю, что, ну, то в бой, но, в принципе, оно не такое, то, что он не может помешать выйти, каждый матч на что но он может быть последним, и, в принципе, переходишь играть, потому что, ну да, там, как я себя делал, там, Побезболиваешься и как-то лечь с хором. я помню, я там вообще, помню, даже не тренировался, я только выходил на игру. Следующим крупным турниром должна была стать Олимпиада в Ванкувере. Мы туда отправлялись с победителями двух последних чемпионатов планеты, при том, что дважды в финалах обыгрывали Канаду. Не давить на команду, не требовать чего-то. Они идут помогать своим игрокам. Они идут побеждать вместе с ними. Наши то не видели этого. Не видели того, что творилось в городе. Да, в Вебеке. Двумя годами ранее мы обыграли канадцев в Канаде. Но то был чемпионат мира. А сейчас Олимпиада. И мы недооценили почти все, что только могли недооценить. И чтобы если посмотреть на Олимпиаду в Ванкувере, мы говорили 25 мира и приехать сюда самые такие прикольные, самые красивые, самые лучшие. Мы недооценили все больше канадской команды и думали, что придется соревноваться во встречном хоккее. Они не дали нам поднять голову с первых минут, задушили нашу защиту, забили быстрые голы и в принципе потом контролируют полностью матч. те молодежные чемпионаты мира, о которых мы говорили ранее. Вот что было сейчас на Олимпиаде. И опять же, этот план на игру, что нас спровоцировать на постоянную борьбу, на постоянную словую борьбу периоде, как и на тех молодежных чемпионатах, нас просто сняли, раздавили. Мы оказались не готовыми к такому хоккею. Растеряно. Вот то, чем мы встретили нас соперника. Условная ну, игра у канадцев была определен Не приезжая первое звено, а, как раз четвертым своим звеном. И первые три, которые у канадцев есть, а, они достаточно сыгранные, мощные, в атаке великолепно играют. Они знали прекрасно, изучали, в общем, присоса в нашей команде, игру нашей команды знали, что линия обороны не самая сильная э, линия российской формы. Если на нее оказывают давление, то э, могут быть ошибки, вот чем они сейчас и воспользовались. Сейчас скажу, трейлеры нам ставят удачу не в первую первые 10 минут. Все знают, как начинают, я свяжу себя дома. Задача ставилась не пропустить, чтобы не сломаться. Нет, задача ставилась играть все хотим. Я в первую очередь не хочу, как это планируешь, Поэтому я не вообще, я хочу просто перестать. К первому перерыву было 1-4, ко второму 3-7. Дальше что-то исправлять было уже без.. То есть, плохое или не... Ну, ну ходить-то умирать, да, но... Одна команда должна победить, другая думаю проиграть. Не важно, сколько им, еще там нужно проиграть, 7-2 или 7 или 1-0, но все равно проиграл. Ну, я считаю, что если быть объективным, канадцы просто были сильнее нас, а в этот вечер они были, ну, кейберс. Я не знаю, кто бы их смог остановить. Просто если быть объективным, как сперты, то бывают такие моменты, когда, ну, ты выходишь и, ну, просто ну, не то что не получается на них были сильнее в тот, в тот вечер весь третий заключить на этой встрече канадцам как это не только признавать было уже не дано они готовились к дальнейшим матчам для победы им хватило двух периодов если вообще не сказать что все решилось уже первом ну что же финальная серия стоит на валация канадских болельщиков с отчетом 7-3 и, и выходит в полуфинал мы уже впервые в истории заканчиваем свой путь в четверг финале и безумно жаль что у этой команды которая приняла смотрела очень прилично ничего не получилось в тот момент когда стоял вопрос ее выговоря все команды считают после игры говорят эмоции, а вот потом никто не говорит уже практически ничего. Но, судя по всему, чтобы не выносить сон. Вот только есть один нюанс. Одно дело, когда тебе что-то не сообщают, потому что не хотят рассказывать. И другое, когда просто не знают ответа. Тяжело сказать, что был, ванкрой. Ванкрой был в Ванкове. В был средств и разгром. Хотя и в первом периоде еще были где могли, могли цепитки. Просто, наверное, здесь перегорели эмоции. Ну, опять же, на всех нюансов рассказать не надо, что не хватает, что хватает. У каждого тренера есть свои наработки, у каждого тренера есть своя система работы. Вот, и поэтому... Сюда, вот давайте, После этого мы еще дважды играли с канадцами в плей-офф на чемпионатах мира. Оба раза это были все те же четверть финала. И оба раза российская сборная брала вверх. Весной 2010-го 5-2, весной 2011 -го года 2-1. Но вряд ли те матчи стоит даже сравнивать с битвой при Криванкулией. Самую яркую победу над канадцами за этот олимпийский цикл добыла наша молодежь. Дело было в Америке в январе 2011 года. Финал чемпионата мира для игроков моложе 20 лет. После двух периодов картина безнадежная 0-3. Но то, что происходило далее, заставило прежде всего гордиться нашими ребятами. Ну и конечно лишний раз указала на то, что биться можно и нужно до конца. 0-3 за 20 минут мы превратили в 5-3 и стали чемпионами мира. Что еще важно, тот самый момент перелома в игре, он очевидно произошел в раздевалке между вторым и третьим периодами. Были найдены те слова, которые заставили пойти против убийственного счета и против враждебных трибун. И соперник, как выяснилось, тоже не железный. Он тоже ломается. Это весьма вероятно. А турнир без этого матча теряет очень много. И те, и другие ждут этого сражения. И если оно все-таки случится, пусть победит сильнейший. Только теперь уже не канадцы, а мы играем у себя дома. Не, ну, проигрывать я не любил. не, не любил вообще никогда, по-моему. Ну, это, не знаю, мне кажется, у меня отец такой же, на самом деле. То есть мы можем играть себе дома в Нарве с ним вдвоем. И там, ну, это будет очень, то есть, бывает и мат, и, ну, это, это, это нормально, но то, что, как, ну, просто минули на проехать, такие вот, вот, такое. Постоянно любят жаловаться на давление одной из стены. Я, я не понимаю, как вы будете играть, рассчитываю, дойти до финала и победить, а другое, я не понимаю, как настраиваться, когда абсолютно от малого до велика каждый человек будет ждать. Ну, это все-таки большой плюс играть при домашних болельщиках, а при большой поддержке, но все-таки будет огромное давление Оно волосы сейчас, чувствуется. все об этом говорят, что требуется поднять их опять. Это самое главное. Я нравится, что Я не знаю, что это давление, но домашняя олимпиада это событие жизни, которое мы будем делать абсолютно. Это давление не первый раз на нас оказывается, и поэтому это уже, привычка. Это привычка, с которой ты живешь, стараешься просто не думать, выходишь, и работаешь, и тренируешься. Конечно, иногда задумываешься, если проиграем, если выиграем, но опять же, у нас хорошая команда, и нам надо заванкуровать, так сказать, отмазаться, поэтому... Зритель также предвкушает битву лучших, действительно лучших хоккеистов мира. В Сочи должны встретиться старые знакомые, которые бились еще на молодежных чемпионатах, а затем и на Олимпиадах. Ваншопы хоккейных клубов все на меньше похожи на друга. У кого-то магазины больше, у кого-то меньше. А, внутренние содержимое это. И посмотрите, в Питтсбурге хоккейный свитер Кросби засептует задержка Евгения Малкина, как бы символизируя грядущее противостояние на Олимпийских играх одноклубников из Питтсбурга. Кто лучший игрок вот, Интересно. Очень интересный вопрос. Я всегда уже говорил раз, но, когда я Кросби, потому что я играл вместе с Новичкиным сборной и с Пашей Бетсуковым, а все там уже игроки, но для меня это хестит, соответственно, на первом месте, потому что человек имеет все много хоккей, и при этом у него работа пау, кинал, в последнее время классной команды хватит. Кто лучше пить мира? Для меня на везде. А конечно, это понятно. И очень мало А когда он к мозгу все понятно? Ну, не он очень хороший письмо. Если их сравнивать с какими то нападающий, я бы играл лучше Почему? Ну, мне больше нравится. У на Да, и не то, что одной по стилю играть. А умеет, и уже много. Ну что ж, ждем Сочи. Как говорилось в одном известном фильме, там вас рассудят. <плотный голос> Большое площадка в Сочи Насколько для нас? 50, -50? 50 на 50, наверное, потому что я помню, когда был локаут, и мы вернулись в Россию. И первые пять игр я не знал, что происходит на льду сейчас. Я пытался, я не знал, куда ехать. И не такие значительные размеры площадок. Там один метр с одной стороны, один метр с другой. Но это очень влияет. И первые пять игр я, скажу, я, честно, потерялся. И вы игры. Надеюсь, что он поможет и поможет, поможет нашим ребятам. Нам отступать будет некуда. Для многих для нас. Каждая Олимпиада – Кажа, это большое, большое событие, тем более, когда ментарь будет проходить в Это будет сразу звание, э, событий, можно сказать, очень важное. И только для меня, для, для всех, я думаю, русских спортсменов, для вообще для всего русского народа. Хоккей, праздник Олимпиады – Хокей, разы, нет, алипиады, всегда самый рисунок, которые многие смотрят, болеют, и это завершает Олимпиаду, финал, хоккея всегда, поэтому… Я уже говорил, я счастливый человек, ходил в то время, когда а, один проходит дома и не знаю, через сколько лет, может, через столи, там, не знаю, через 50, может, только еще повторить такое, что домашние электричество в России. Поэтому я счастливый человек, и все, кто примет участие в домашнем электроде, я считаю, это на всю жизнь. Потому что здоровью и мне самому и Монеле все вкусы портут. Тем, кто назначает витамины, и тем, кто на них опасно. Тем, кто везет, тех, кто опаздывает. и тем, кто препятствует тем, кто везет. Тем, кто развлекает, тех, кто назначает, и тем, кто наконец. Приехал. Интернет нужен всем. МТС понимает это и делает подарок каждому абоненту. 500 рублей на мобильный интернет. Спасибо, что вы с нами. МТС. Интернет-лидер страны. побед, трансляции мировых турниров, живой диалог с мои Вы знаете, это Большой Это больше, Это победа. Каждый день. На телеканале «Россия». 7 февраля, в 2014. Зимние Олимпийские игры, в Сочи, 2014. Открытие, невероятное, грандиозное, главное мировое событие. В прямом эфире телеканала «Россия». Продолжаем свое вещание в прямом эфире. Для вас работают я, Ольга Василькова, и мой коллега Михаил Семенов. По-прежнему в центре нашего внимания, разумеется, Олимпийские игры в Сочи, которые, честно говоря, стартуют уже завтра, и Олимпиады это то время, когда необходимо мобилизовать все силы. Поэтому не секрет, что здесь присутствуют не только спортсмены-участники зимних Олимпийских игр, но здесь есть и наши выдающие спортсмены, которые выступали на летней Олимпиаде. И вот в частности серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне Мария Шарапова собирается здесь работать корреспондентом. Это не секрет ни для кого. Ну и Дмитрий Занин побеседовал с Марией Юрьевной и узнал, чем же она будет здесь. Мария, Вы приехали в Сочи э, в роли президента американской телекомпании. Расскажите, что будет ходить в Ваши обязанности, что Вы будете делать вот именно в этой роли? А, я буду рассказывать город Сочи. И я когда прилетела в делала мне было только 7-8 лет, и я когда всем рассказывала про город Сочи, вообще никто в этом городе не знал, даже не знали, где это. Я всем рассказывала, что это начернный море, что можно как на лыжах. И я надеюсь, что после этого олимпиады все эти... А вы действительно сами будете писать тексты, присутствовать на монтаже этих материалов? Вы будете делать? Я, конечно, не буду писать текст, но я буду всем рассказывать. Хорошо, что вы помните из того Сочи и детского? Какое главное самое яркое воспоминание? Ну, воспоминания, конечно, более теннисные, потому что я здесь начала играть в теннис-парке, со своим отцом, то, что я всегда купалась в Черном море, то, что я ходила и зеленой на горы с родителями воспоминания, даже когда я все с родителями. У меня очень много. Вы были знаменосцем на Олимпийских играх в Лондоне, сейчас определяется, что вы знаменосцем на Олимпийских играх здесь, в Сочи. Можете вспомнить те свои впечатления? Что вы тогда испытывали, когда вам это доверили, когда вы вынесли флаг российского российский стадион? Это такая замечательная трения, конечно, для атлетов. Но это, конечно, тяжело, и понятно, что может, если на следующий очень на я очень люблю катание, и такой ответ, поэтому я надеюсь, что Хотели бы отдельно поболеть на этой Олимпиаде, поскольку люди горные другие спортивные спортами будете смотреть. Последний. Есть традиция, что, как правило, знаменосцы российской команды принесут знамя не выигрывает Олимпийские игры. Насколько вы считаете, можно и верить, и как быть вообще тогда российской делегацией по выбирать знаменосцам? Я не знаю, если это правда. Я, конечно, первый раз выступила в Лондоне на Олимпиаде, и не выиграла серебро, конечно, не было, так хотелось, но. сейчас в интервью Змитрии Мария сказала, что она будет болеть за всех спортсменов, выделять никого не будет, но да. все же чуть позже она призналась, что будет особенно болеть за Женя Ключенко, и в этой связи нам приятно отметить, что вот сегодня Женя вышел на свою первую тренировку на ледовую арену Айсберг, и, как говорят очевидцы, уже Женя там во все прыгает в четверной клуб, один из самых сложных элементов, так что будем надеяться, что Евгений отлично готов. Я об этом даже, честно говоря, и не сомневаюсь. И, кое-что мы это говорили. А теперь, в скажу, что мало ли, если надо, важно, что пройти заявку, жеребьевку и получить стать лимона. И сегодня как раз-таки она состоялась, и слово заместителю, руководителя российской команды Сергея Сверидову. Я же я не вчера сказали, общие принципы проведения, а потом, да, вот как сегодня... Не совещание, а только встреча с руководством, где все эти станции заявляют своих спортсменов на короткую программу. Сегодня вы заявляли на два вида. Пары мить-мужчины. Родители команд подали конверты, запечатанные именами тех, кто будет участвовать э, в короткой программе мужчины пар. 7 числа дети мы заявим короткие конверты и женщины. То есть вы там не слышали э, имен из других команд? Нет, все запечатанные конверты подали и все. Под в, в нашем парах в короткой. А мужчинах у нас, Как он будет на самом деле, мы скоро узнаем, и фамилии по всех, кто скоро слышание мы вам гласим. Ну а сейчас мы ненадолго превратимся, наша и после. складывающие головки идеально повторяют контур лица для чистого бритья без раздражения. Филип санссота. Почувствуйте новый уровень комфорта. Новинка. Насадка сайлер в комплекте. Назащинай. Готов к большой игре.